Дорогие соотечественники, дорогие соплеменники, завтра нам предстоит столкнуться с одной из противоправных и абсурдных инициатив кремлевского руководства России, путинского руководства. Это так называемое общенародное голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Я хочу сказать, что каждый определяет свою точку зрения, свое отношение к этому голосованию самостоятельно. Партия Яблоко выступила за непри... полное непринятие этого голосования и его бойкот, но мы уважаем точку зрения или подходы людей, позиции их в отношении этого голосования когда люди решают идти на это голосование и голосовать против. Это тоже выбор, гражданский выбор наших соотечественников, граждан России, и мы его уважаем, хотя считаем, что он излишен и практически не имеет никакого правового смысла. Все поправки и сама процедура голосования являются противозаконными и антиконституционными. И самое главное, то, что происходит все эти месяцы и э, то, что завершается завтра, 1 июля, является по своей сути антиконституционным переворотом. После 1 июля э, государство Российской Федерации будет в ином статусе, в ином состоянии Короче говоря, это будет другое государство, другая власть, другое общество. Но я надеюсь, что эти перемены ненадолго, эти перемены негативны, и не несут положительного смысла, и не, не, не являются чем-то позитивным для нашего государства. Я надеюсь, что эти поправки принятые так скоропалительно и насильственным образом, будут в скором времени отменены. Смысл этого голосования не в юридическом моменте, потому что по всем законам, по всем процедурам, поправки в Конституцию принимаются без этого голосования. И фактически они уже приняты. Это отдельный вопрос, как сенаторы депутаты Государственной Думы, региональные парламенты фактически за один день, не считая, все это приняли. Конституционный суд потом все это одобрил. Это покрыло всю нашу властную элиту несмываемым позором. Поэтому проблема здесь не только в Путине, а проблема в том, что у нас мафиозное государство. Смысл же этого голосования в том, в чем обычно выносятся эти вопросы на голосование в авторитарных диктаторских режимах диктатуре нужна вид видимость поддержки народа. Самое главное это не молчать. Выразить свой протест в той форме, в которой вы считаете нужным. Чтобы это было видно, слышно, чтобы э, ну, хотя бы 5-10 человек вокруг вас видели, что вы против. Для этого можно использовать все те средства, которые подготовила партия «Яблоко». Мы на специальном сайте разместили образцы листовок, наклеек, плакатов. У кого есть силы, вставайте в пикеты, раздавайте листовки, клейте стикеры на всевозможные поверхности. В конце концов, просто разговаривайте с людьми, с соседями, с друзьями о том, что нельзя этого делать. Нельзя поддерживать Путина и нельзя делать вид, что это вас не интересует. Политиков не так много, и они без широкой общественной поддержки ничего не могут. Особенно в таких системах, которые сложились в нашей стране. Поэтому, дорогие друзья, 1 июля нужно заявить свой решительный протест. Голосуйте против, не участвуйте в голосовании, заявляйте свою позицию и... Это на самом деле единственный путь э, выхода из, из того тупика, в котором мы оказались.